Итак, как почистить помело или помело? Не знаю, как правильно. Берем коротенький нож и снимаем мешок. Вот все просто. Опа. Мешок, кстати, можете использовать для хранения лука. Дальше полиэтилен нам тоже не нужен. Вязаем. Значит, после этого нам нужно надрезать вот эту часть. шкуру у толстая, поэтому мы ничего там не порушим. Что нам, для чего нам это нужно? Нам нужно добраться вот до этой дырки. Для того, чтобы аккуратно вдоль ломтиков, вдоль ломтиков надо рвать шкуру. Вот я нащупал здесь. Между ломтиками границу И мы аккуратненько надрываем Можно, в принципе, это надрезать Но это все вот так вот делается пальцем Наша задача разломить помело на две части Поэтому нам нужно с этой стороны тоже найти Такую же границу, вот она И сломать ее и Нам нужно разломить помело вот. Это был шаг номер раз. Значит, что мы делаем дальше? А дальше я настоятельно не рекомендую очищать от кожуры ту часть, которую вы не будете есть. В чем особенность помело? и у грейпфруктов. Вот эта шкурка очень толстая, она очень легко отходит. То есть, просто можно взять вот так вот, и тогда вы получаете чистую мякоть. Она легко отламывается достаточно. То есть, вот вы получили чистую мякоть. И поэтому задача, Делить дальше помело на дольки в соответствии с вашим темпом потребления или поедания. Хочу обратить внимание на то, что если дольки останутся вот в таком состоянии, то эта кожура высыхает, становится очень жесткой, жесткой и ломкой, и после этого очень затруднительно очищать дольки помело. А если вы вкусно. Очень вкусно. То есть, как будет выглядеть наше второе действие. По выбираем половину, которую мы хотим есть. Можно ножом также отрезать часть. И разламываем той, той линии, в которой помело само ломается. И помогаем разделить дольки. Вот эту вот попку лучше вырезать, будет легче ломаться. Вот разломили на еще одну часть. Вот фактически можно просто взять, теперь уже очистить а шкуры, а можно не очищать. Но ключевой фактор есть нужно дольками. Разделяете дольки и с дольки снимаете кожуру. Вот он легко очищается. помило в отличие от апельсина или лимона или мандарина, эта шкурка очень легко кожится, очищается, не нарушая целостность мякоти. Поэтому предлагается ни в коем случае не резать, а просто вот так вот отламывать, мякоть. Опа, все и есть, все. И наслаждайтесь, наслаждайтесь поеданием такого дивного экзотического фрукта. Вот и все, что я хотел сказать. И поскольку, как говорил Стирли, запоминается самое последнее, акцентирую внимание на самом главном. Не очищаем лишнюю кожуру, иначе пересохнет наше помело. А все, что мы не собираемся кушать, упаковываем в полиэтиленовый пакет, и в холодильник можно не убирать, оставить при комнатной температуре. Несколько дней ничего с ним не будет. Наслаждайтесь.